Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. Мы продолжаем The Long Dark. Я вот э, загрузила игру и вот нашла, нашла вот тут кроватку, куда мы должны положить нашего чувака. Я видим в прошлый раз, наверное, была очень, совсем сильно уставшая какая-то, уже перестала замечать какие-то абсолютно банальные вещи. Ну бывает, что поделать. Зато сейчас все нормально, я уже отспала, все хорошо, все, все, все. Так, как тебя забросить-то? А, вот точно, разложить. Раскладываем так сейчас, разворачиваем, переворачиваем, вот так вот, головой на подушечку аккуратненько, все. О, поспить вам, во... все, ура, ура, ура, ура, ура. Дальше, смотрите, что я обнаружила, помимо вот этих двоих, помните, мы с вами находили записочки, Uh, и книжечку То есть <смех> опять Ну другой конец, сука, карты <смех> Байки тут И вот тут набеги на бункер Джоплина, блин Опять другой конец карты Это опять идти к, в сторону самолета Они вот прям я не... Да я не могу уже ходить туда Я ненавижу это место Ну, ну что они делают, сволочи эдакие Уже который раз и вот это вот тоже, черт знает, где, далеко. Ну, до этого еще, ладно, еще дойти можно. Я, я, даже, я даже не знаю, как лучше сделать. Я думаю, знаете, что мы сделаем? Мы дойдем... Сразу к байкам пойдем. И на обратном пути уже захватим э, чувака. Ну, короче, план пока у меня такой. Я как бы других вариантов не вижу сейчас пока что. Может, по дороге еще что-нибудь найдем, и опять придется являться. Эта игра сводит с ума. Она просто сводит меня с ума. Сколько у нас вес? 37 кг. Замечательно. У нас перевес еще. Бонусом. Из-за чего перевес? Кхыра его знает, блин. Вот у меня веточка какая-то лежит. Классная веточка. Мох, он мне нахрен не нужен. Я смотрела в прошлый раз... Мох пытался из него что-то сделать. Херня этот ваш мог, Вот это тоже надо выкинуть нафиг. Таблетки оставим. Что, -что про -про происходит у меня там? Э -э перья. В жопу ваши перья. <как> что? Я что-то выкинула не то. Да? Ш а что я выкинул? Свежую банку персиков. Ай-яй-яй. Нельзя. Нельзя. Так, Что еще? Что еще? Блин, 35 кг, 4 килограмма дрова. Это немного, это нормально. Книжку можем выбросить. Нафига она нам тут нужна? Не нужна нам тут книжка. 3 кг с... и... в районе. В таблетках ничего нету такого. 3 кг с половиной, окей. Одежда, 8 кг, грубо говоря. Еда. Еда. Да хрена, что-то как-то Я не привыкла к такому в еде Ну тут ладно Ну тут да Ну 8 все равно кг И всякой фигни Ну в принципе нам вот это вот не нужно Мы можем скинуть сейчас пока что Мы же металлолом не брали, правильно? Давайте сейчас посмотрим фонарик сможем починить? Где вот этот фонарик? Где фонарик? Где фонарик? Фонарик где? Где фонарик? А я его выложил, наверное, да? Если я его выложил. Да, давайте, короче, все выложим. Все, что нам не нужно. А, так, это вот это. Вот нам нужно выложить. Да, вот он. 81%. Замечательно. Все, нам вот эта херня больше не нужна. Так, отрывашку нет, мы оставим. Что нам еще не нужно? Нам еще не нужно. Что-то я еще тут... А, вот, вот это вот там. Не, нужно. А, нет, стоп, нужно. Нужно, нужно, нужно. Фонарь возвращаем. Фонарь возвращаем по причине того, что мы сейчас... У нас будет долгое путешествие, и хрен знает, насколько долго это все дело затянется. Патроны для ружья, патроны для револьвера. Теперь вопрос, что лучше с собой бы взять, ружье или револьвер? В револьвер больше помещается. Ружье... В принципе, у нас даже много патронов для револьвера есть. Ну, давайте, да, револьвер возьмем. Ружье сейчас кинем, оно много просто везет. Да, все передать. И берем револьвер. Так, у нас есть ä, три ракеты. Это хорошо. Что у нас еще есть? Ну, вроде бы мы так более менее 34 килограмма уже у нас. Грибы, рейши. Ладно, убираем. Он... Мы, в принципе, все наделали. Вот эту веточку тоже нафиг убираем. Ну, все. Все остальное нужно, важно, необходимо. Да. Так. Я готов. К бою готов. Ладно, пойдем. В принципе, нам тут ловить больше нечего. Все, что нужно у нас есть. Да-да-да-да-да-да. Сейчас будет опять долбаная прогулка. А, кстати, мы можем сейчас на прогулке наткнуться на волков. Если мы наткнемся на волков, это надо будет у них мясо собрать. Смотрите, мы можем собрать у них мясо и куда-нибудь закинуть. В Какой-нибудь домик, куда-нибудь на хранение положить. Так, запись тувачей идет, да? Да, идет все нормально. Так, закинем. Встретим волков, убьем волков. У нас э, револьвер. Давайте возьмем револьвер сейчас. Так, все, он э, заряжен, все в порядке. Все, убираем. <свят> вот это Убирай. Все заряжено, все под контролем, все замечательно. Так, ну продвигаемся тогда по дороге. Что нам еще остается делать? Там впереди волки. Должны быть. Медведь там должен быть. Точно. А где? А я не помню где. Где-то рядом с машиной. Я помню, что когда я видела медведя, я проходила мимо машины. Медведя я валить не буду, потому что я не знаю, сколько нужно патронов на медведя. Блин, медведь это такой себе это чудовище злобное, опасное, суровое. Что с ним делать надо будет? Я вообще без понятия. Слушай, эти зимние прогулки. Я не могу. Мне, мне надоело. Мне так серьезно. А! ё А да. До... Да! В церковь сходить! Давайте сходим в церковь. Мы будем... А, решать задачи по мере их поступления. У нас вот церковь же тут есть. А тут есть пуск вот рядышком. Вот как раз я церковь вижу. Сейчас мы вот прям туда и зайдем быстренько. Заглянем в церковь. Блин, я опять крюки делаю. Кошмар. Гуляю черт знает как. Криво, косо. Ну, нормально. <главное, главное душевное. Чтобы это все было. О. Это что это? А, это пожрать мы можем. Собрать, пожрать, собрать, пожрать. Тут где-то шально волк должен бегать. Но я его что-то не вижу. Я сколько тут ходил он, по-моему, уже все сдался. Его нервная система не выдержала, и он ушел. <главное> Ну, типа, ну нахер, тут какая-то баб безумная ходит в волчьей шкуре. Поймала волка, ободрала его, надела на себя, натянула. Ужасное зрелище, Гарри. И ушел, короче. Бегал, плакал, плакал и ушел. Ну хорошо, хорошо, что ушел. Мне показалось, там что-то лежит, а нет. Так, ну что, проверяем? Она же ведь сказала, нужно, типа, завтра прийти проверить, да? Или что? Что это? Не поняла. А что ты хочешь? Кто-то украл реки так, вперед, так, так, так, так. В таком удаленном месте эта древность а так. Попробуйте отказать ее и вернуть домой. Мы ее вернули домой. Вернитесь в церковь завтра. Прошло уже несколько дней. Я вернулась. И что? Я же вернулась. Тихо, тихо. Это нужно в какой-какой-то промежуток времени вернуться. Да? Я правильно понимаю? То есть, должна какая-то тень или, а, или свет упасть на этот крест, и он должен на что-то нам указать. Мы должны, видимо, что-то где-то подвигать. Видимо, это в какой-то вот прям момент. Ну, смотрите, давайте тогда сделаем так. О, господи, это твой живот. Делаем, значит, так. Мы сейчас, на другом конце этой долбанной карты, выполняем все миссии. Вот эти вот удаленные. Потом возвращаемся обратно. Нам все равно нужно забивать шкаф провизии, правильно? Забьем шкаф провизией. И параллельно с этим у нас, в принципе, мы будем таскаться где-то где же... Где-то рядышком, правильно? Нам как минимум нужны дрова. Нам нужно... Забивать шкаф, как минимум, дровами. Потому что, ну, мясо, сейчас я постараюсь его, конечно, добыть. Убивая волков. Но, как бы, тоже не факт. Поэтому, скорее всего, мы все огромное количество времени проведем вот как раз вот в этой вот деревушке. Просто тупо добывая, забивая шкаф. Добывая всякую фигню для ребят. Там топливо. Там как раз вот дофигище топлива нужно добыть Дофигища еды. С едой я, конечно, сейчас попытаюсь. Если мне повезет, и будут волки. Волки, алло. Приходите. Волки, вы где? Вы мне сейчас нужны. Мне нужно ваше мясо. Мне нужен ваш дух. Боевой дух леса. Короче, планка выглядит примерно как-то так. Сначала туда, потом сюда. Опять туда-сюда ходить. Я уже не знаю, в какой раз я туда-сюда хожу. То есть мы вообще... Мы откуда пришли? Мы пришли... А, да мы, мы, мы умоли проснулись. Мы пришли от моли... Просто, вы смотрите, с самого начала мы проснулись вот тут, вот, вот прошли вот так вот. Отсюда вот так, вот так. И пошло... Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Зато мы нашли пещеру тут есть, гребень, а, точка разногласия какая-то тут есть. Заброшенные лачуги, вот она. А тут почему не отметила заброшенную лачугу женщина? Объясни мне, пожалуйста. Вот тут есть заброшенные лачуги, мы можем там, в принципе, заночевать, я так понимаю. Где-то здесь заминированная дорога. Пять палок. Я тащусь с этого. Заминированная дорога. Путь из, од... Путь из деревни один. <свы> на небо. <свы> на он зайчики бегают. Вообще странно. Если это мины... Ну, да давайте просто подумаем немножечко логически. Я, конечно, в минах не разбираюсь. Я понятия не имею, как они работают, на какой вес они рассчитаны, но... Я знаю то, что если на мину наступить, по идее, да, то есть там уже мой механизм идет. Ты наступаешь на мину, происходит щелчок, и мина активируется. Как только ты отпускаешь ногу, ну, это, ну вот это если вот обычная мина берется, да, там, вот, и, которая, которая в земле, которая обычную, обычно ищет, там ее находит и так далее, с миноискателем. То есть, ну, это вот как в фильмах мне показывали, да, я сейчас не могу сказать то, что я вот прям такой спец, то, что я видела там вот в фильмах и так далее. То есть, да, наступают на мину, все каранты. Вот. И вот у меня вопрос. Это вот получается у нас снежная такая вот долина, тут везде снег. Снег, он весит какое-то количество все-таки КГ. Там еще зайки бегают. Неужели вес снега и вес заек Ну там еще где-то волки и ходят И медведи Не подрывают вот эту гребаную дорогу В чем прикол То есть я пока что ни одного взрыва не слышала Но идти мне туда все равно страшно То есть оно не реагирует на вес снега Там к примеру, да, вот вы поставили мину и вдруг неожиданно выпало, выпали осадки, да, огромное количество снега. У снега есть, конечно, конечно же, свой какой-то определенный вес. Особенно, если его выпало много, если он там мокрый, к примеру. Он весит до хрена. Если еще будут заморские, он превратится в лед и будет еще больше весить. Вот так-то. Разве это не активирует мину? И она не, не взорвется на моменте, когда снег начнет немножечко таять. Это у меня вот чисто вот, это любопытство такое возникло. Как там все на самом деле обстоит, я, конечно же, без понятия так чисто рассуждаю. Если кто-то знает, мне просто интересно, как там что. А, кстати, мы можем тут заночевать, она спать хочет, есть хочет, пить хочет, все как обычно, короче. Ничего у этой женщины не меняется. Можно еще и снегу натопить. Вот, печь для дров. А у нас тут, нам тут... А, ей тут тепло, кстати. Как бы это странно не звучало, ей тут тепло. Так, ну давайте что-нибудь. Труд, вот. Кедровые двора. Двора. Дрова. Ну давайте кедровые дрова, да. Разжигаем костер. 75% нет. Вот это 85% дает. Мы... Мне интересно, мы можем ли починить огниво? Кстати, о птичках. Мне бы огниво терять очень не хотелось бы, но мне бы хотелось его починить. Надо где-то найти металлолом? А, нет, подождите, мы можем, в принципе, просто выделить огниво и посмотреть, можем ли мы его вообще с ним что-то сделать. Сейчас, секунду, вот чисто полюбопытствовать, можем ли мы с этим что-то сделать. А, где? Где? А, вот тут вот. Огниво? Нет, смотри-ка. Ничего не можем сделать. Но спичек у меня 8 штук, если вдруг что? То есть их, их у меня хватает. Ну, короче, даже не знаю, даже не знаю. А еще каким дрова тут есть. По идее, вот тут должно быть. 8 угля. Две штучки возьму. Две штучки, две, две штучки всего лишь. Две маленькие штучки. Порадуем мы внутреннего хомяка. Давайте мы подкинем топливо. Подкинем топливо. Уголь. Давайте вот так вот. Часов на 7. Мы еще сейчас вот тут вот угля тоже опять же таки наберем. Доберем обратно себе. Так, у нас э, вот так вот возьмем. Все. Все. Мы набрали угля Бонусом сверху Давайте готовить Так, надо посмотреть, что у меня с водой Кстати, вода. вода Вода, вода, вода, вода Вода, вода, вода, вода вода, 3 литра, хорошо Вода есть, значит, давайте приготовим А, смысл готовить? А, чай, чай, мы можем приготовить чай а, Чай нам поможет Тем, что Вот такой вот чай приготовим он дает бонус к отдыху. Ой, не то, не то, не то, не то, не то. Отмена. Ня <свят> Поспим. Блин, да что ж такое. Мешка-то нету. Мешка нету, я же его скинула. Думала, ладно, наверное, да. Возьму, пройду, там, все дела. Ля-ля-ля. Ля ля. Бонус к отдыху зато. Пять часов печку растопила. Кто молодец? Я молодец Банку хотя бы сбери, блин Башка дырявая, ё мое. Ну как же что? Блин, она так не, не ляжет на снег, да? Ой, блин Нет у нас, да, ничего А что ты такой, голый мужик Не может взять, да лечь, поспать Я, в принципе а, Ладно Давайте труд возьмем на всякий случай Труд У нас вроде бы был труд, но на всякий случай Древесину, чтобы тупо разжечь костер Ладно, не пропадем Вот это вот сейчас обидно было Это вот сейчас косяк Обратно возвращаться я не хочу, не буду Не заставить ее её... Блин, я ей топор, наверное, выложила, да? А, нет, топор у меня с собой Топор с собой <Merge> Я тебя позеваю В принципе, там дальше должны быть еще домики Мы должны потерпеть, по идее Сейчас мы согрелись, температура у нас нормальная. Жрать она хочет, это не страшно. Пить она хочет, это тоже не страшно. Спать она хочет, сейчас дойдем. Сейчас все сделаем. Опять, опять чувствую, что кто-то ходит где-то тут рядом. Ну, мы вроде место, где я увидел медведя, прошли. Там кто-то ходит впереди. Там он прям, вон там далеко-далеко, кто-то идет, кто-то идет. Все точки, движущиеся вдалеке, мне кажутся медведями, естественно, соответственно. У страха глаза велики. Это как бы само собой разумеющееся. Мне на него нарваться очень не хотелось бы. Где я вообще нахожусь? но ну, мы потихонечку начинаем подходить. Развяжем байку. Развертим еще одну. И на беге посмотрим. В принципе, там пещера. В пещере можно... Ну, если там есть кроватка, то мы можем поспать в пещере. У меня уже там планы-планы. Планы, что я буду делать, когда я дойду до пещеры или до домика, или еще до чего-нибудь. Ой, как это весело. Это так, я не знаю. Предыдущие миссии с Маккенди действительно, они были гораздо интереснее тем, чем то, что происходит сейчас тут. Ну, в принципе, с выжившими, то есть их, то, что их нужно искать при помощи ракетницы, это интересная тема, реально интересная. Но, мне кажется, осуществлена она как-то, ну, посредственно совсем. Как-то вот причина поиска с ракетницей людей высосана просто из пальца. Я понимаю, если бы там были какие-нибудь пропавшие группы туристов, или ну, вот что-то из этой или местные там что-то с ними там случилось, и они бы там пропали, да, не выходили бы на связь и так далее. А что у меня тут такое Ну, что-то происходит. Ай-яй-яй, надо экран почистить. Да-да-да, you know, думаю о еде. Вот, а так, я реально, я думаю, то, что то, что был тут самолет упал, и вот так вот размет... народ просто выжившие куда-то уползли, причем так далеко, при условии, что тут бешеная метель. После аварии куда-то ползти, при бешеной метели, но ну, это такое себе как бы. Причем реально далеко, очень далеко они уползли, получается. Херня какая-то, в общем. Ну, я не знаю, может для тебя это как-то и логично выглядит. Может быть ты там думаешь о том, что типа, блин, ну, чё ты какую-то фигню городишь, там живет то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. я не, к сожалению, не умею читать твои мысли. Я могу читать лишь твои комментарии. все, что я могу делать. Так, все, мы переходим через мост. Ага, переходим через мост, какие у нас есть варианты? Ну, варианты идти вдоль берега, как-то, то есть вот тут вот мы переходим, поворачиваем направо и пиздохан шванс, вот домик, домик, домик, домик, домик, наш домик, домик это хорошо, домик нам нужен домик, это замечательно. Волков не вижу. Я что, реально, что всех перестреляла? Понять не могу. Где волки-то? На меня сегодня кто-нибудь нападать будет, нет? В прошлый раз я сюда подходила, к этому домику. Тут стая ошивалась. Где стая? Где все зверюги? Алло! И там печки нету, да? То есть мне придется вот тут вот, прям вот э, скидываться, разводить. Ну вот, ножовка моя как раз-таки. Давайте зайдем. Так, она уже устала, хочет спать. Там есть кровать. Да, такая у вот вас себе относительная кровать. Ну-ка, сейчас заглянем. Что? 28. Нет, не будем, брать, Не надо нам. Еще не хватало травануться. Вот это я тоже, по-моему, осмотрел Да, да, да, да, да. Ящик. Ну, в принципе, нам особо ничего не надо. Мы можем прямо сейчас плюхнуться спать. Надо только попить. напьемся газировки. Наедимся какой-нибудь еды с самолета, и нормально будет. А, или, ш... или шоколадка наедимся. Чего уж там. Или просто напьемся газировки. Все, напилась. Так, все, она напилась. Это гла... Блядь... Я его не выпила, да? Я молодец. Я даже чай не могу выпить нормально. Что у меня происходит, я не знаю. Так, ну едим шоколадки. Эти батончики чи чи чисто на желудок, да? Замечательно. Не отнимают еду... Да, воду. Это хорошо. Так, отдохните давайте дать часиков 12панем 12 потому что у нас еще солнце не село. даже близко не садится но собирается так что у нас с сутками что ночь там да, все еще будет какая-то самая метель ладно А где выход то господи Ну... А где он? А, вот. А, покинуть домик. Я надеюсь, там не так темно. Вообще? Зимой. А, вот опять северное сияние. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, это для чего-то нам нужно. Вон там самолет горит. Для чего-то, видимо, понадобится. Вот как Маккензи понадобился наше северное сияние однажды. Так и ей, я так думаю, понадобится в скором времени. Так, все, разводим гостер. Я не хочу использовать березовую эту самую. Блин, я спички, да, взяла? Come on, little fire. Я верю в тебя, что ты сможешь первый раз при помощи спички развести костер. Wait, that didn't work. В смысле, ладно, не вышло? Прохладно, блин. Так, ставим. Все, огни выберем. Блин, 65% маловато. А, у нас, кстати, много горючего, мы можем использовать. Потому что иначе у нас он, кончится древесина, и это будет совсем не весело. Так, нужно запомнить, подкидывать в костер исключительно только... Так, во-первых. Чашку чая. Персики какие похуже. Вот эти вот похуже. Сейчас кушаем. Ждем. Так, ты у нас что? Так, выпиваем. Тихо, тихо, что то у меня за... Съедаем. Сова, не ори. Сова, не пугай меня. Это у меня еще свежие воспоминания от зайчика. Что мы еще можем сделать? Да ничего уже, в принципе, да? Мы уже все... Все, что нужно съели. А, давайте мы кофейку себе тоже бахнем. Еще кофе сверху. Заполируем, так скажем. Кофейочком. Чего бы и нет. Так, выпиваем. Ё, смотрите, как хорошо! Поел, попил, доволен. Теперь мы можем нормально нести себе. Можем нормально есть. Да что с тобой не так? У тебя вот что? Что это с тобой не так? У тебя более эффективный отдых. Усталость снизилась. А, -а, а более эффективный отдых. Это прям тебе нужно перед сном бахнуть чайку и прям лечь спать, да? Чтобы у тебя был крайне эффективный отдых. Ой, не туда, не туда, не туда, не туда пошла. Сейчас бы перешла бы дорогу. Э, мост, точнее. Так, нам бы идей туда. Куда-то туда. Но мне желательно, наверное, выбирать более безопасный путь, да? Я постараюсь как-то до туда добраться. Я не знаю, как это будет происходить, то что тут горы, скалы, блин. На картах все выглядит проще, нежели в реале. И в этой игре все вот так вот. Так, мы прямо-прямо идем, прямо-прямо идем, прямо-прямо идем, прямо-прямо Я надеюсь, ты себе ничего тут не вывихнешь, не сломаешь. Можно было, наверное, понизу пройтись. Ну, не знаю. Как пошла, так и пошла. И нормально. Идем и идем. Хор хорошо, главное, идем. Я сейчас, она уткнулась там в стенку. Ну, кто бы сомневался? Конечно, конечно, конечно, конечно. Конечно, я же не могу нормально идти. У меня же не Это ж я. Так, во-первых. Э вот тебе таблетосы. У меня, по идее, есть.. Да? Где-то? Нету. В смысле, нету? Как нету? Так. Это что? Кай. Делаем повязки. Короче, я поняла то, что из мха повязки. Они нам не подходят. Это абсолютно не то, что нам надо. А, использовать. Я-то думала, что из мха повязки это вместо вот этих вот повязок. Причем я еще удивлялась. Думала, типа, как так? Это же мох, мать его. А мох, оказывается, вместо антисептика идет. Нормально. А у нас хоть завались. Там бутылки, блин, на каждом шагу. Так, я правильно хоть иду? Ну, вроде да. Вроде пока да. Потом надо будет как-то это все дело переходить в, в ту сторону. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Что, мы бегать можем? Можем. Вот уже, мне кажется, я что-то вижу. Сейчас внимательно осматриваем. Вот тут какое-то место. Что это? Это столик. Вот, дрова, дрова, это хорошо будет, чем разводить костер. Да. Да, мы пришли. Зона отдыха туманного водопада. А что нам тут нужно? Место рассказывает о открытой светящейся пещере. Скрытая светящаяся пещера. Там что-то горит. Где чё? Это не оно? А, это не горит, это вода у нас, да? Получается. Типа где-то тут должна быть пещера. Я правильно понимаю? Ну, что то я ее не вижу тут. Открытая светящаяся пещера. Где? Ну, она должна прям светиться, да? Или как? Ну смотрите, тут столик есть, значит она где-то вот прям здесь. Может с этой стороны где-то? Вообще в упор не вижу. Что хотите делать, я в упор не вижу. Вот еще одна скамейка. Мы должны ее прямо отсюда видеть или как? Может, где-то здесь? Нет. Нет. Определенно точно там. Определенно точно где-то здесь. Нет. Даже вот здесь. Да, вон там вот. Вот в, той, в этой вот стороне. У меня выносливость уходит, пипец. Светящаяся пещера. Значит, вот, вот здесь вот где-то, да, что-то должно светиться, я правильно понимаю? Да, вот мы прямо вот перед ней, получается, стоим. Где я? Не вижу. И не.. Да, блядь. Где? Ну там водопад, это типа, конечно, все круто красиво, вообще в упор не вижу пещеру. Я уже подальше отошла и пове. Место раскрытой, светящейся пещере. Она должна светиться. Она не светится. Я не вижу, чтобы какая. Чтобы что-то здесь светилось. Я не вижу. Я не вижу. Просто не вижу. Делать со мной, что хотите. Но я вообще не понимаю, где. Я уже вот со всех сторон обхожу. Может, там где-то наверху? Ну, точно, ну, тут точно я ничего не вижу, вот, прям вот. Что хочешь со мной делать, не вижу прям, ну, не вижу, вообще не вижу. Может, ты видишь, может, ты знаешь, где это. Я вообще, я не понимаю, что тут происходит. Я вообще мало что поднимаю в этой жизни. С этими играми Маш, каким то день тут А я, кажется, вижу какую-то пещеру Опа Это она? Пещера Опа Найдите скрытую пещеру за водопадом Так То есть вот это вот у нас получается выход Тут у нас проход дальше Ну давайте осмотрим ее пещеру эту То есть мы нашли получается, да, нашу скрытую пещеру? Откуда свет вообще падает тут? Да, yeah. <laughs> ну, Наверное должно быть что-то интересное, да? Палка, ага. Мы вот каждый раз, когда развинчивали какой-нибудь э, слух, да? Уголь. Ну, давайте одну штучку возьмем. Ну, давайте две, ладно. Мы когда развенчивали какой-то слух... Давайте пойдемте налево тут. То нам давали какую-то вкусняшку за это. Шубу. Барежки. Может, тут сейчас штаны дадут хорошие какие-нибудь. Или подштанники. Ну, еще уголь лежит. Блин, хорошо бы вынести его. Просто где-нибудь заложить. Или сбросить. Где я вообще нахожусь? Ага, то есть она без понятия, где она находится. Про просто бродим по пещере. Хорошо, просто бродим по пещере. В принципе, если вдруг что, мы тут костер развести сможем, полежать тут, поваляться сможем. Что это у нас? О, еловая дрова. Охерительная штука. Они долгие, бипец. Они, по-моему, плюс часа два дают. А вот звук воды. А вот и водопад. Риск переохлаждения. О! Вот оно. Вот оно, мы нашли это место. Тихо, подожди, не надо сжигать. Убери, убери, убери, убери, убери, Так, что у нас тут есть? Банка. А, это просто пустая банка. Я просто подумала, а вдруг там что-нибудь есть внутри? Так, ну давайте возьмем. Вот это вот на всякий случай. Если что, будем волков гонять. М -м -м, энергетики. Поношенный длинный шерстяной шар. Такой длинный, что им можно хоть голову обернуть. Сделан под холодную погоду. Нам не нужно, у нас есть офигенные шапки. Че, алкоголь нет? Не надо? Это у нас что? Ну, давайте труп обыскивать. I could use this. Не надо. Ножи у нас есть. Сумка из лосиной шкуры. Простая сумка из лосиной шкуры облегчает ношу уставшему к путнику берем. Спички тоже. О плюс пять кг, плюс пять кг, плюс пять кг, плюс пять кг, плюс я тебе это сейчас покажу. Плюс пять кг, плюс пять кг, плюс пять кг, пять плюс кг, плюс пять, плюс 5 плюс пять. Возвращаю обратно камеру, а то я снова забуду ее включить и... Короче, вообще... Вообще... Офигенно! Я так рада, что мы сюда зарулили! Я теперь могу носить гораздо больше всякого дерьма! Прекрасно! Прекрасно! Ну, нам тут опять через вот аббаты, я так понимаю, идти потому Или нет? Это что? А, мне показалось, что там есть еще какой-то проходик. Давай! Теперь я могу себе позволить что угодно. Что угодно. Как угодно. Так, нам пройти тут... Да, тут все завалено, пройти никак. В рюкзаке -то точно больше ничего нету? Только длинный шерстяной шарф. Ну... Но... По идее, они в это не заматываются. Так. Я потерялась. Мне нужен свет. Где отдайте мне свет? Давай мы вот это вот зажжем. Зажги, пожалуйста, пожалуйста, зажги. Так, зажгли, все. Проходим. Потухнет? Нет, смотрите, не потух. А вот лампа потухла. Но он долгий, по идее, синий, да? Красным, по идее, быстрее. Слушайте, еще цвет, ну, свет от него приятный. По крайней мере, не хочется себе глаза выключить. Конкретно замерзают? Не переживай, ты уже согреваешься. Так, там, я помню, пери... была развилка. Так, сейчас нам нужно просто повернуть на этой развилке налево, чтобы ее получше изучить. А, -а, -а стоп. Или нет? Или не нужно? Ну, попробуем, конечно. Где это? Вот сюда. Так, поворачиваем налево. Вдруг тут что-то будет еще тоже вот вкусненькое. Вот какой-то подъем есть наверх. Надо тут все изучить, осмотреть, обходить. Ну, это на самом деле мега круто, что мы нашли пещеру. Ой, и даже смогли выйти оттуда. Причем выйти где-то сверху, я так подозреваю, мы выйдем. Или нет? Так, походу прощайся. Да, еще сутки. Ладно, выкидывай. С таким остерведением она выкину, выкинула этот э, фонарь. А -а -а! Не надо! А мы вышли там же, получается, да? Охренеть, а так и не заметишь. Они очень хорошо замаскировали вход. Прям... Да, молодцы. Что я могу сказать? Прям круто. Действительно круто. Так, дальше. Дальше нас ждешь на, на беге на бункер Джо Джоплина. У нас эта сумка, получается, она и шкуры. So Тебе холодно? А, ты же у меня мокрая вся, да? Подожди, где твоя одежда? Блин. Ну да. Это... А, лосины. Это из лося вообще делается. Там нужен лось. Нужен лось. Так, нужны волки и нужен лось. Не, я просто прикидываю, что мне нужно. Так, чтобы сделать сделать? А лосиная сумка ломается? Кстати, подождите. Вот я прям вот буквально посмотри, Ну, сто процентов. Ну, значит, да, ее тоже могут подрать. У меня, да, вещи уже такие. Немножечко поведашие всякая. всякое. 2 7 это вот так вот сильно тебе подрезало. У нее же был 4,0, да? Я же охеревала еще. И вот это вот дофига давала Ну, короче... Нет, ну, волчья шкура у нас есть. Если что. У нас есть волчья шкура и есть волчьи кишки. Ну, не волчь, а просто кишки. То есть, э, кое-как, ну, починить мы сможем шкуру. Где мы вообще? Так... Нам куда-то надо наверх. Блин. А нам еще долго? Я, я просто побоялась, что мы вот тут вот могли что-то пройти. Потому что эта карта такая, я не, не знаю, она какая-то Тут, конечно, куча ништячков дается. Я, правда, я не знаю, что разработчики на этой миссии как-то расщедрились. Ну, не на этой миссии, а на этой карте расщедрились, надавали тут и вот тебе и шкура, вот тебе и то, вот тебе и все. Так, да, вот оно. То есть надавали кучу всего и типа пожалуйста ходи наслаждайся. Странновато. Знаешь, что это они намекают? То где-то что-то будет ждущее. А если бы мы этого не нашли и не собрали? Так, мы на месте? Так, лесные ораторы разграбили тайники для выживания Джоплина. Даже мисерная часть этих запасов поможет вам выжить в отрадной долине и найти способ уйти отсюда. Обыщите тайники и узнайте, осталось ли там что-нибудь. Серьезно? То есть мне тут тайники искать надо? О, что-то есть, да. Опа. Бункер аж какой-то. Охренеть. Мы нашли бункер. <свист> <свист> <свист> ой, ой, ой ой, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. <свист> <Мы свист> на нашли черт, черт, какой возьмем? Нет, это что, поношенные зимние штаны с непроницаемые нейлоновым слоем, в них можно целый день валяться в снегу и не намокнуть. Надо, надо, надо. Шапка и склопка не надо. Охрененно. Сейчас мы с вами тут наберем. Рабочие ботинки с остальными носами-таки носят на стройках. Крепкое, но не слишком теплое. Тогда не надо. Пакел возьмем. Ай, хорошо. Берем всю еду. То, что, насколько мы помним, Да. А, то, что нам не подходит, мы отдаем ребятам. Бутылка воды. Рюкзак. Сейчас мы, наверное, что-нибудь. О, альпинистские носки еще одни. Замечательно. Значит, вторые носки у нас просто шерстяные обычные. Высушишь. А для починки. Тайник. Банка сгущенки, Господи, у меня уже, вот посмотрите, на нижний правый угол. 42 килограмма у меня уже. Опять снова. Ну, я я не могу нормально жить. Не могу просто. Охренеть, сколько я всего набрала. Так, это нам не нужно. Рыбу я тут ловить не буду. Вы делайте со мной что хотите, рыбу я ловить не буду. Мне это, вот, как бы, ну вот, ни в какую вот, вообще нигде никак не уперлась. Надо будет как-нибудь попробовать энергетик, чтобы понять, что он вообще делает. Так, газета не нужна. Труд у нас вроде есть, хватает. Берем. Так, это мы и не ломаем. Так, а мы тут можем что-нибудь развести? Вот, еще. Вот, записка лесного. Так, запись лесного оратора, часть 3. Время неумолимо летит и обрушивается на нас, как и эти булыжники с высоких холмов. Это принесет пользу всему великому медведю, даже если мать природа восстановит отрадную долину. Тем, кто уцелеет, придется смириться, умереть или уйти. Вот так вот. Короче, воротят они что хотят. Для чистки огнестрельного оружия у нас вроде бы есть набор. Давайте еще один возьмем. Патроны для револьвера, как раз вот мы с револьвером гуляем, <связываем> то что нужно, так это забираем. А, шерстяной шарф нет, не нужен, так это обыскиваем. Ружжо вижу. О, факельная ракета, это хорошо. О, металлолом не надо. Ружжо. Нет, нам это не нужно. Ружжо нам не нужно. О, топливо для фонаря. Я знаю, что ты не сможешь Антибиотики О, кстати, нормальные Наконец-таки нормальные антибиотики Блин, я столько всего набрала Столько всего набрала Нам нужно чаю хряпнуть Нам, короче, вообще нужно пожрать сейчас Металлолом Еще взять Нет, нет А нахрена я металлолом вообще взяла? Для чего? Фонарь опять починить Но я его починил, там 85% нам это хватит за глаза Поэтому металлолом сейчас можно выкинуть так, ну мы тут все, в принципе, осмотрели. Тут печи реально нету. А вот тут развести мы что-нибудь можем? Вот прям рядышком, вот, вот здесь вот. Так, ну давайте посмотрим, что у нас есть, что мы можем сожрать прямо сейчас. Так, это мы отдаем. Кофеечек мы будем использовать. Так, нам нужно чаечку выпить. Для более эффективного отдыха и лечь поспать. Для чего? Чтобы мы могли нести больше килограммов. Чтобы мы могли нести больше килограммов. легко и просто. Чтобы моя жадность, которая не имеет границ, все-таки попыталась вписаться в границы. Так, давайте. Кедровые дрова. Через огниво Шансы разжечь 85% Сейчас мы Закинемся чаечком Немножечко поспим Я просто надеюсь, что она У меня сейчас хорошенечко поспит И у нее будет бонус К тому, чтобы Тащить на себе Вещи Ставим банку Травяной чай. Ждем. Пьем. Я очень надеюсь, что сейчас все будет хорошо. Так, 53 минуты. А что так долго? Что так долго? Ну, давайте пожрем. Давайте. давайте банку достаем. Достаем тогда, расчехляем. Нужно отметить это дело. Мы нашли целый бункер. Нужно это отметить. Отметим персиками. Чаем и персиками. Я слышу медведя. Мне кажется, я услышала медведя. Так, все. Бонус огревать Подождите, а где у меня бонус к отдыху? У меня есть бонус к отдыху. Что-то я очень рано полезла. Сейчас, подождите. Так, залезаем, бонус к отдыху есть. Более эффективный отдых, все. Ложимся. Отдыхаем, высыхаем. Давайте часиков в пять поспим. И пойдем уже обратно. Пойдем обратно через чувака. И в церковь, я подозреваю, тоже... Да? Мы смогли? Ну и ладно, не очень ты хотел. Блин. Ладно, это нам не нужно тогда. Ну, а собачью еду скинем народу. Вот эту вот еще скинем. Две шоколадки скинем. Нормально. Давайте мы вот так вот сожрем сгущеночки. А то что, мы ходим-ходим, а сгущенку так и не ели. Все. Кофейку бахнем сейчас. Бахнем кофечку. Бахнем кофечку. Кофеёчку бахнем мы. Мы бахнем кофечку. Кофечку. Кофе... Ты спал тоже разводишь, да? Ну ладно, кофеёчку. Разжечь огонь. И бахнуть кофеёчку. Бахнуть, бахнуть. У нас 50 минут уже есть. Надо, короче, все, заканчивать, заканчивать надо, все, заканчивать надо. Сейчас разожжем костер, бахнем кофеечку и на этом закончим эту серию. В следующей серии пойдем как раз за выжившим, возьмем выжившего. в смысле 4 минуты, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, все, тебя должно вшторить. Тебя вшторило, скажи мне, пожалуйста. Более всего, усталость снизилась. Согревание. Усталость прям снизилась, снизилась. Ну мы, да, мы набрали кучу всякого говна. Надо, кстати, кучу... Во-первых... А, ладно. Я сделаю это всё за эфиром. Я поменяю носочки ей. Вот эти вот, на эти вот. Починю эти носочки. Вот, а я прямо сейчас вот при вас вот носить. Те носочки порву, штанишки надо нам поменять. Вот эти вот мы снимем. Вот эти вот оденем, потому что они покруче будут. Да, они намного круче. Вот. И...